Друзья, если вы смотрите данный ролик, значит вы уже приобрели накидки Кантра или вот-вот это сделаете, с чем мы вас и поздравляем. Рассмотрим установку полного комплекта накида Кантра красного цвета. Приступая к установке, первым делом поднимаем подголовник вашего кресла. Застегиваем накидку за штырьки подголовника специальными стальными креплениями SmartFix. Опускаем подголовник до упора вниз. В таком виде накидки смотрятся более эффектно. Поднимаем все сиденье до максимально допустимого уровня. На многих сиденьях есть декоративная защита спинки, посмотрите, как она снимается. Каждая подобная защита крепится под вашим сиденьем. Нужно просунуть руку под сиденье, нащупать, за что она держится, и снять ее. Тем самым вы освободите сиденье для дальнейшей установки. Итак, теперь нам ничто не мешает двигаться дальше. Просовываем язычок накидки между спинкой и сидушкой. Далее пересаживаемся на заднее сиденье вашего автомобиля. Берем язычок и натягиваем его как следует. На последнем этапе вам понадобится помощник, чтобы подать резинки. Связываем передние резинки с задними на петлю. Завязываем резинки так, чтобы при необходимости их всегда можно было снять. Теперь нужно максимально натянуть резинки с крючками под сиденьем и зацепить за любую металлическую часть сидения устанавливаем заднюю защиту в исходное положение. Опускаем сиденье в исходное положение. Итак, первое сиденье готово. Проделываем ту же работу со вторым сиденьем и переходим к установке заднего комплекта накидок. Для этого нам понадобится снять сидушку заднего кресла. Сиденье держится на фишках, которые отстегиваются рывком. Итак, диван снят. Переворачиваем диван и связываем передние резинки с задними а также связываем боковые резинки. После того, как мы связали все резинки, нужно все как следует поправить и выровнять накидку по краю сидения. Далее устанавливаем спинки заднего комплекта, поднимаем подголовники и застегиваем накидку за штырьки креплениями SmartFix. Привязываем резинки от спинок к дивану, как показано на видео. Устанавливаем диван в исходное положение. Итак, мы установили полный комплект автомобильных накидок «Кантра». И у вас тоже все получится. Желаем вам комфортных поездок вместе с Кантра.